Вот в верхнем левом углу летит, идет сработка ПВО, первая сбитая, чуть выше сейчас появляется вторая, второй беспилотник, вторая летит навстречу, да, ракета, убивает и попадание в резервуар идет.